Внимание! Этот ролик предназначен для людей, которые намерены стать богаче в новом году. Если вам не интересен финансовый успех, не смотрите это видео, не тратьте свое время. Здорово, бандиты! С вами Панда. Сегодня мы в игре, которая называется World of Warcraft. Это самое известное, самое продаваемое, самое а, финансово успешное MMORPG в мире. А почему мы в игре? Вы спросите, что произошло, где заработок? Сегодня мы а, посмотрим на несколько моментов которое нам очень стоило бы перенять из этой игры и использовать в реальной жизни. Итак, что же такого есть в этой игре? Что заставляет играть в нее снова и снова, возвращаться в эту игру? И что могло бы помочь нам в жизни? Это система достижений, ну или как она называется здесь, ачивок. В чем суть достижений? В том, что есть определенное количество вещей, которые вы в игре можете сделать. Более того, как только вы их делаете, на экране загорается красивая золотая картинка, в чате пишут, что вы молодец и сделали такую крутую штуку. И иногда, если вы делаете какое-то супер достижение, вы даже получаете дополнительный бонус или дополнительный приз, дополнительную плюшку. В жизни нам часто не хватает такой системы, не хватает системы достижений, не хватает системы, что вы чего-то получили, тут же получили за это какое-то поощрение, и тут же получили какой-то результат. Более того, вы внесли это в какой-то список, в какую-то книгу, в какой-то журнал, который может вас мотивировать. Расскажу, например, про себя. Иногда я с утра записываю себе, себе цели и выполняю их за день. К вечеру, когда я уставший, когда у меня плохое настроение, я смотрю, сколько я всего сделал, и это здорово. Меня это реально мотивирует работать дальше. Здесь то же самое. Причем многие достижения здесь составные. Например, там, заработайте столько денег, потом заработайте столько денег, потом заработайте столько денег. Ничего не мешает вам использовать такой же принцип в своей работе. То есть, например, в реальной жизни вы можете написать себе, заработать 5000 рублей за месяц, заработать 10 тысяч рублей за месяц, заработать 20 тысяч рублей за месяц. И потихонечку это достигать. Можно записывать это в блокнот. Можно завести себе красивые цветные стикеры. Я, например, стикерами пользуюсь, мне очень нравится и записывать все свои достижения более того ставить цели то есть смотрите здесь есть достижения которые уже сделаны мной есть которые я еще могу сделать и что-то за это получить это действительно очень классная система она мотивирует людей оставаться в игре а вас может мотивировать добиваться успехов еще одна забавная вещь которая есть во многих играх это задание часто в жизни нам не хватает конкретных понятных заданий того что нам нужно сделать в тот или иной момент времени чем хороши задания? Во-первых, понятно, что вам нужно сделать. Во-вторых, есть карта, есть инструменты, с помощью которых можно это сделать. И есть конкретные награды, которые вы за это получите. Как можно это использовать в жизни? Можно поставить себе задание. Например, прочитать 10 книг по бизнесу за месяц. И если вы справитесь с этим заданием, то, например, можете наградить себя покупкой какой-то вещи, которую вы давно хотели. Ну, например, можете себе какой-нибудь iPhone купить. Или заработать там 10 тысяч рублей на ютюбе и купить себе крутой микрофон. Или купить себе там, я не знаю, что угодно. То, что вы давно хотели. То есть нужно себя как-то мотивировать. Нужно как-то поддерживать интерес к своей деятельности. И... Составление планов, составление заданий, составление целей может вам очень сильно в этом помочь. Ну и еще один момент, который в нашей жизни проявляется особенно сильно, это так называемые понты или какие-то ну статус, успех, да, результаты. В игре они отображаются тем, какие у вас есть, например, достижения и какие у вас есть, например, средства передвижения. В жизни к средствам передвижения привязка очень большая. Согласитесь, есть большая разница ездить на какой-нибудь лади Гранте или ездить на Audi Q7. Конечно же, есть. Поэтому в игре это тоже очень сильно э, распространено. И самое интересное, что люди, играющие в игры, не могут перенять самый простой игровой принцип. А здесь количество попыток часто ведет к хорошему результату. То есть, когда вы идете, например, здесь в какой-то поход, там это вот здесь называется подземелье или рейд, если вы не можете уничтожить главного злодея с двух-трех попыток, но пробуете 15 раз, у вас это получается. Теперь, внимание, вопрос для всех вас. Почему в жизни? Попробовав один раз или не попробовав вообще, вы сразу обламываетесь и опускаете руки. Подумайте над этим.